Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами как всегда я, Саша, и сегодня я расскажу вам о 10 лучших ресурс-паках для Minecraft на версии 1.16 и выше. Ну что, поехали! <плодисменты> Десятое место. Ocean Plus. Этот ресурс-пак направлен на улучшение подводного мира. Теперь у подводных мобов и водорослей будет обновленный вид. Появится новый вид рыбы, свечение мобов, новые виды кораллов. девятое место. Майнкрафт Плюс. Ресурс пак включает в себе большое количество усовершенствований. Несмотря на то, что они незначительные, совместно они отлично изменяют внешний вид в лучшую сторону. Ресурс пак подойдет для ценителей дефолтных текстур, так как здесь Майнкрафт остается без изменений, только с обновленным видом. Главными отличительными чертами данного ресурс-пака считаются усовершенствованные биомы, больше текстур мобов, новые разновидности листвы и кустов, улучшенный снег и кактус, обновленный океан, кластеры из кристаллов, обновленные пещеры восьмое место Джиклос ресурс пак приближен к панильным текстурам здесь нет гладких и минималистичных текстур все выглядит так как и должно цвета приглушены, контрастность небольшая поэтому ресурс пак не надоедает играть с ним можно долго и с удовольствием седьмое место Fresh Animations ресурс пак изменит анимации мобов на более плавные и реалистичные Новая анимация отлично вписываются в игру освежают графику шестое место Юша Данный пак сделан в японском стиле. Автор дополнен Майнкрафт большей атмосферой. Текстуры теперь более темные и контрастные. Пак сделает графику притягательной и современной. Пятое место. State True. State True переделывает текстуры ванили, сделав их приятными. Изменения в этом пакете текстур не являются глобальными, они просто дополняют игру и делают текстуры более реалистичными. Четвертое место. Magical Biomes Forests. Ресурс пак изменит леса в Майнкрафт. Они станут намного ярче и насыщеннее. Лес станет куда разнообразнее. Некоторые деревья полностью поменяют свой окрас. Где-то они теперь розовые, в других местах красные, а третьи вовсе желтые, как осенью. Выглядит очень красиво да и разнообразно. При этом это по сути все тот же стандартный Майнкрафт. Третье место. Natural X. Создавая пакет ресурсов, автор постарался придать природе Майнкрафта больше реализма. На самом деле изменения не самые большие. Где-то добавляются 3D модели, где-то используются объемные листва, трава, кусты, где-то дополнительно перерисовываются текстуры. Но все это вместе придает характеру игры больше реализма и атмосферы. Второе место. Remaged. В Майнкрафте есть прекрасный набор текстур ванили, но он не кажется живым. Его текстуры постоянно повторяются, многие элементы не имеют никакого смысла. Автор решил создать свой вариант текстур, который постарается исправить ванильные ошибки и вдохнуть новую жизнь в игру. Первое место ⁇ UltimaCraft PBR. Извините. Это замечательный пакет ресурсов, в котором автор проделал комплексную работу по всем сторонам игры. Он добавил в Майнкрафт высококачественные 3D модели, улучшенные текстуры, обновленную листву, новые модели и текстуры мобов, интерфейс и другие нововведения. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. И если вам понравилось это видео, то обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и поделитесь им со своими друзьями. С вами был я, Сашари. Всем удачи и всем пока.